Седьмой, первый грудной очень сильно смещены, торчат. Смещение седьмой у нас ушел. Влево, первый вправо. Грудной отдел очень э, поправимый. Надо просто работать над грудным отделом, укрепить мышцы спины. Вот поясничный переход, да, здесь очень сильная дуга влево у нас уходит. Ну, здесь можно подкорректировать, можно. Можно убрать, убрать можно, можно, нужно работать. Она еще, ей только 17 лет, она еще ну, мягенькая. Еще два годика есть у вас. Вам надо просто найти хорошего специалиста и работать, работать в тренажерном зале. Работать, прям трудиться. Так. Поработаем ударно, волновой методикой. Я буду очень аккуратно работать. Не бойся, не бойся, не бойся. Все будет хорошо. Ты боишься сегодня? Да. Посмотри на меня. Надо, бойся, надо дышать, дышать только. Я все научу, все ей покажу, у тебя все будет хорошо. Ты не волнуйся, доверься мне. Итак, Маша, четко слушай мои команды и выполни. Глубокий вдох носом, выдох ртом. Еще раз, вдох. Выдох. Ой, как хорошо встал. Вдох. Выдох. Хорошо, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И расслабляйся. Ай. Вдох, выдох. Ой, как хорошо. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Молодец. Отлично. У -у -у. Глубокий вдох. Выдох ртом. Вдох. Хорошо. Вдох. Хорошо. Вдох. Вдох. Вдох. вдох. Молодец. Умница. А у костоправых не были или у мануальных терапевтов? Ну вот на растяжку только И все. есть. Да, там как бы Легкие, тех, мягкие слава. техники. Угу. Расладь, вдох, выдох. Хорошо. Расладь, Еще раз. Хорошо. Молодец. Итак, меняем исходное положение. Лежа на спине. Головой ко мне. Шейку посмотрим твою. В Ложись удобно. Волосы убираем. Руки вдоль тела. Расслабься. План смещен. Первый смещен влево. Второй вправо. Третий влево. Четвертый влево. Пятый влево. Еще Шест... шестой влево. Смотрите. Дох, выдох, опрокинь затылок и расслабься, дыши. Дыхание произвольное. Дыши, дыши. Во -во. Дыши, как удобно тебе. Хорошо. Шея хрустит? Нет. -м -м. Дох. Выдох. Ну, сколько весишь? 50, что ли, весишь? Дох. Выдох. Еще. Дох. Выдох. Принимайте участие. Держите ее за ножки. Да не бойся, не бойся. Не бойся. Папа же рядом. Ну что ты? Сделай. Вдох. Выдох. Раслабь, прослав. Где хрустнуло, Шея. В шея. В грудном. Шея, шея, шея. в шея. Поясничном, нет. Шея. Угу. Хорошо, хрустнуло, М -м -м. О! о, да, компрессию сняли. Раслабь, расслабь. расслабь. Ой. Росла, просла. Хорошо. Росла, просла. Атланта вообще была смещена. Росла, просла. Хорошо. Вс ⁇ Мах, лосьешь. Ну, это тоже хорошо. Сделаю вдох-выдох. Будем применять ударного голову. Ничего ты не умрешь. Перестань. Я буду работать всего лишь 15%. Ну что ты? Не накручивай себе. Не накручивай себе. Так, здесь будем усаживать, потом будем раздвигать, потом будем равнять с Ты носиком не упираешься? Немножко... Вот, двинься, двинься, да. Ляг, ляг еще удобнее. Ляг. Во. Вот так. Слушай меня внимательно, дыши и расслабься. Не, не переживай, не переживай, все будет нормально, ну что то Я а вон там, вон, папа, видит, в 10 раз вернул тебе тряпочку, через тряпочку работу. Сделай глубокий вдох, выдох, еще раз вдох, выдох, расслабь, расслабь, плечики, расслабь, расслабь, сделай вдох и выдох ртом. Ха -ха. Ну вот, вот, Блин. чего ты, ну чего ты. Все-все, можно поплакать. Сейчас слезки брызнут, где-то током прошибт. Сделай глубокий вдох. Вдох. Машуль. Машуля. А? Машуль. Ты дашь мне сделать работу? Машуль. Сделай вдох. Машуль надо работу доделать. Маш. Да, сейчас. Маш, время идет. Машуль, соберись. Ты взрослый человек. Тебе 17 лет. Соберись, я ж больно тебе не делаю. Все, четко, спокойно. Ты просто накручиваешь себя и боишься. Сделай вдох. Вдох, сделай. Выдох. Еще раз дох, дох, выдох, все, видишь, дох, выдох, вот, дох, выдох, ну все золото. все четко работает, чет, дох, выдох, доверься, дох, выдох, хорошо, дыхание не спирает? нет, нет, дох, выдох Хорошо, все, все. Вот здесь немножко болезненно будет. Будет болезнь. Сделай вдох. Выйди. Молодец. Вдох. Сделай вдох. Выйди. Молодец. Молодец. Все отлично. Вот все хорошо. Вот умничка. Не накручивайся, не плачь. Все, не плачь. Не плачь, мой сладкий. Все. Все будет хорошо, все будет отлично. Сейчас будем раздвигать, ничего, ничего страшного. Сделай вдох, вдох, вы, все, видишь как все, выдох. Хорошо. Насла, слабые плечи, выдох. Молодец, умница, умница, вдох, выдох. Молодец. Умничка, вдох, выдох, хорошо, смотри как хорошо у тебя расходятся позвонки, расслабь, прослай плечики, плечики расслабь, видишь их надо раз, раздвинуть, вдох, выдох, хорошо, угу. хорошо, так, у нас теперь вправо уходит позвоночник, дох вы не сжимай не сжимай плечи не сжимай расслабься расслабься расслабься расслабься дох вы хорошо все все все вот идет хорошо все потерпи потерпи золото потерпи сейчас мы все выровняем все будет хорошо Вдох. Угу. дахни вы спирает дыхание дыхание спирает маша не спирает дыхание легко тебе дышится нормально, или нормально. нормально молодец умница здесь вот позвонки ловить надо видите как идет искривление угу. молодец вдох вы хорошо хорошо молодец умничка Умничка, умничка, умничка, все получается, вот видишь, умница, слушаешь, все делаешь, вдох, выдох, хорошо, хорошо, не сильно работают, все понимаю, все понимаю, нужно пройти через вдох, вдох, угу. выдох, хорошо, хорошо, вот здесь немножко будет болезненно. Все, все расходится. Замечательно. Ты поправиться хочешь? Тебе неудобно лежать? У меня сопли текут. Сопли текут. Сейчас я тебе дам тряпочку. Сейчас дам. Сейчас я тебе дам тряпочку. Пойдем за Держи. Да подними голову. Подними. Подними. Достойно. Все достойно. Молодец. Молодец. Ложись. Миша вот, вот. говорит, я буду аккуратно. Угу. Вдох. Выдох. Вот угу. ну, хорошо. хорошо. Вдох. Выдох. Не напрягай. Не напрягай мышцы. Не напрягай. Расслабляй, расслабляй, вдох, выдох, хорошо, молодец, отлично, вдох, выдох, хорошо, вот умница, умничка, До выдох. Хорошо. Ты аккуратно же работаю, видишь. Ты переживаешь. Так. Вы можете Сядь, сядьте на сучки. Игорь Александрович, папу не жалел. Здесь потерпеть надо. Вдох. Выдох. Все, все, все, золото. Все, все, все. Сейчас по крестовое клесовое сочленение раздвинем. И все, все, потерпи. Потерпи. Вдох. Выдох. Потерпи, потерпи. Потерпи надо, надо потерпи. О, молодец. Вот все получается. Умница Умница. Вдох. Выдох. Хорошо. Молодец. Проверяем. Проверяем, где разошлись. Где развели. Вдох, да. Выдох. Все, все. все. я освобожусь, подойду. Молодец, умничка. Умничка, умничка, вот тут. Все, все, все, все, вдох, вдох, выдох. Хорошо, хорошо, хорошо. Все расходится хорошо, отлично. Раздвинул, вдох, вдох, выдох. Хорошо, хорошо, отлично. Молодец, молодец. Проверяем, проверяем проверяю. проверяем, проверяем Проверяю. проверяем. Проверяю проверяю. Вдох. Вдох. Выйди. Хорошо. Хорошо, молодец. Вот все хорошо идет. Угу. Угу. Проверяю. проверяем. Проверяю. Вдох. Выеду. Хорошо. Отлично. Отлично. Дыши, угу. дыши, дыши, дыши. Еще идущий дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, вдох, дыши, выдох, хорошо, все эти дела мягко, мягко делаем, сладко, мягко. мягко, моя дорогая, вдох, Вы выдох, хорошо, все расходится, все хорошо, раздвигаем позвоночник, позвонки, отлично, Отлично, молодец, молодец. Все, сейчас надо будет потерпеть, сейчас будем равнять с Сейчас будем равнять. И потом будет. Не бойся, не бойся, это не страшно, не бойся. Не бойся, мой сладкий. Вдох. Выдох. Хорошо. Росла, просла. Росла, просла. Смотри, как хорошо. Видите, здесь как. Сейчас четко идет. Теперь здесь. Потерпи, потерпи, потерпи. Ну что ты? Ну-ка, не плачь. Ты напрягаешь мышцы, будет больно, тяжело работать. Не напрягай, не плачь. Дыши, дыши, дыши. Ну, как собачка. Слушай меня, послушай меня. Во-во, дышим, дышим, дышим, дышим, дышим, дышим, дышим, дышим, дышим, молодец. Глубокий, вдох. Вдох. Выдох. Не напрягай, не напрягай, дыши, дыши. Молодец. Молодец, молодец. Молодец. Все четко вот. Все четко. Так, вот здесь вот хорошо поправили. Еще не добавитесь. Потерпи, потерпи. Дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. Дыши, дыши, дыши глубоко. Дыши, дыши. Дыши. Дыши, не напрягай. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодец. Вдох. Выдох. Молодец. Вдох. Выдох. Хорошо. Ой, как хорошо. Все хорошо получается у тебя. Отлично. Отлично. Молодец, умница. Поясничку, вот надо мне, чтобы ты поясничку расслабила. Расслабь, расслабь. Дыши, дыши, дыши. Маш, Маш, давай как собачка, вместе. Давай. Вдох. И... Давай, давай, давай, вместе. Ртом, ртом прям там дышишь. Дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. Глубокий вдох. Вдох. Глубокий вдох. Выдох. Умница. Умница, умница, умница, умница. Во, расслать мышцы. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодец. Вдох выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодец. Давай, давай, давай еще. Вдох, выдох. Молодец, молодец, молодец, молодец. Можно, можно, конечно, можно. Уже лучше стало. Сейчас это два раза прошли, еще третий раз пройдем и все, и все, золотые, и все. И все. Ну, смотрите, как он сместился здесь. Посмотрите, да я вижу. О, видите? Ну, при, при, еще придется. Через три месяца еще придется приехать на сеанс. Там уже видно. Вот здесь вообще грудной дел вон как все ровно. Смотри. видите? Двигается. Она молодая, ей 17 лет, двигать можно. Все подвинуть. И потом упражнение обязательно комплекс упражнений подобрать, комплекс упражнений и работать, работать, работать. Давай через толстую тряпочку сейчас. Руки вдоль тела. Все плечики росла. Все, третий раз прохожу, больше не буду проходить золот. Все, третий раз, третий раз и все. Все, вдох. Выдох. Вдох. <свы> выдох. Вдох. <свы> <свы> вдох. Выдох. Молодец, молодец. Все, все, все, расслабь, расслабь, расслабь, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. Дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши Молодец Все, поясничку третий раз прохожу Третий раз, и все Все, все. Дыши, дыши глубоко Дыши, дыши Дыши, дыши, дыши, дыши Дох, выдох Вдох, выдох Расслабляй Дох, выдох Вдох, выдох Вдох, выдох Вдох, выдох. выдох Молодец, вдох, выдох Молодец, молодец, все отлично, отлично. Молодец, умница, все, все, все, все, больше не работает, все, все, все, все, все, не работай. Ой, какая. Видали? Уже какая линия. А еще это все закрепить упражнениями вообще будет бомба. Все, все, все, все, все золото, все, все. Все, все, мой хороший, все. Сейчас закончим. Еще одна манипуляция и все. Все, все, все, все. Все, одна, только одна. Все. Больше не будет. Вдох. Выйду. Еще. Вдох. Расслабься. Вы. -дох. Хорошо. Все рассыпить. Чтоб... Все, все, все, все, все, мы все, Вс. Все, проверяем. Проверяем. Для одного раза пойдет. Больше не будем, все уже. Все. надо будет приехать еще. Уже, вот смотрите, у нас только вот 10 Смотрите, как правильно. Видите? Здесь вообще отлично. Надо будет еще приехать. Через три месяца. Отлично. Все, золото. все, все, мой сладкий. Пальцы в замок. Угу. И на затылок. На затылок. О, хорошо. Угу. Сделай глубокий вдох. Выдох. Хорошо, не вставай. Угу. Сделай глубокий вдох. Вы на выдохе голову поднимай. Просто смотри. О, хорошо. Молодец. Молодец. Сиди, сиди, сиди. Иди. Вдох. Вдох. Выдох. Молодец. Угу. Вдох. Выдох. Хорошо. Молодец. Все. Убираем мелочки. Молодец. Как чувствуешься? Все хорошо, нормально? Ну вот. Угу. Проверяем плечики. Угу. Хорошо. Вдох. Выдох. Хорошо. Вдох. Выдох. Хорошо. Вот. Уже лучше. На меня ложись. Ложись на меня. Голову опусти. Сделай вдох. Выдох. Хорошо. Отлично. Ну, ушки проверим. Раз. Два. два. Раз. Сейчас правка произошла, да? Мы сделали правку. Адаптация организма идет от 5 до 7 дней. Будет организм перестраиваться, адаптироваться. Будет нейромышечная связь, перестройка нервной мышечной связи. Вот Перестройка центральной нервной системы. Перестройка всего организма в целом.